Привет, друзья! Многие из вас знакомы с такой техникой машинной вышивки, как шьем в пяльцах. В англоязычном интернете эта техника называется по-разному. Sue in the hoop, all in the hoop", или просто in the hoop". Техника простая и понятна до безобразия, но для многих начинающих выглядит как магическое действие. А кому-то в принципе непонятно, как это можно выполнить чехол в вышивальной машине и не шить две стороны вместе. И чтобы разобраться, нужно начать с самого простого. Поэтому сегодня, используя возможности машины Браузера Novis XV, мы выполним обычную бирку для собачьего ошейника. Те, кто подписан на нас в Инстаграм, возможно, видели эту простую видеозаставку. Но когда у нас получится с вами чехольчик, мы пойдем дальше. Прошьем молнии и так далее, и тому подобное. Главное, дергайте меня, потому что наверняка я забуду то, что обещала. Приятного просмотра! Возьмите любой предмет, для которого вы решили сделать чехол, и измерьте его ширину. Если изделие плоское, то будет достаточно добавить по 5 мм на припуск с каждой из сторон. Для работы используйте пяльца, которые соответствуют по размеру будущему изделию. В запаснике у каждого вышивальщика должен быть небольшой рулон отрывного, не клеевого стабилизатора. Запяльте его в пяльца и нанесите сверху тонкий слой клея-спрея. Расположите сверху кусок фетра равной ширине будущего изделия. У меня здесь фетр шире, чем надо, но я отрежу лишний потом. Запускаем космолет, устанавливаем пяльцы вышивальную машину и переходим в режим вышивания. Среди встроенных дизайнов выбираем кириллический шрифт и набираем свой номер телефона и кличку собаки. Теперь, если песик решит потеряться, тем, кто его найдет, будет просто найти вас. В машине и Innovis XV самые навороченные функции редактирования – это топовая модель. Вы можете изменить размер встроенного шрифта, повернуть, отобразить, расположить шрифт в несколько строк. Если вы не умеете пользоваться редактором, прочтите инструкцию. А если не справляетесь с инструкцией, пишите в комментариях, что у вас конкретно не получается. Разберемся. Запускаем самую крутую функцию нашей с вами современности – сканирование. Одно мгновение и все, что находится в пяльцах, отображается на экране монитора. Теперь мы можем смело размещать вышивку в нужном месте. Я разместила надпись к краю, оставив слева от нее место для декоративной строчки. Нитки модели Ракатона — это чудо! Они тонкие, прочные и идеально подходят для выполнения шрифтов. Если мне нужно вышить буквы или мелкие детали, я постараюсь найти катону подходящего цвета. В данном случае я выбрала цвет мультикалор. Вышивка выполнена. Вынимаем пяльцы из держателя. Мне придется отрезать лишний кусок фетра. А те, кто все грамотно измерил, просто переверните пяльцы, нанесите клей-спрей в район вышивки. Расположите кусок фетра с изнаночной стороны и прикрепите его булавками. Если честно, булавки я прикрепила ради начинающих. Мне они ни к чему, поскольку я точно знаю, что ничего никуда не съедет. Но те, кто только начал заниматься вышивкой, лучше подстрахуйтесь. Возвращаемся к машине. Разместите пяльцев в держателе и обратитесь к дисплею, чтобы добавить дополнительные строчки, которые будут расположены по обеим сторонам от вышитого номера и скрепят два куска материала между собой. Снова запускаем сканирование. Теперь на экране монитора мы видим выполненную ранее вышивку. И ничто не помешает нам с прицельной точностью расположить строчки по обеим сторонам от нее. Используя функции редактирования, создайте строчку нужной длины и расположите ее слева от вышивки. Запустите вышивание, выполнив вышивку, перейдите в редактирование и расположите эту же строчку справа от вышивки. Вот как раз это действие я и не записала почему-то. Но думаю, что если вы справились с предыдущим действием и расположили строчку слева от вышивки, то точно так же вы сможете перенести эту строчку справа от вышивки на таком же расстоянии. Ну вот и все. Вышивка готова. При желании вы можете перед работой намотать на шпульку верхнюю нить, чтобы получить двустороннюю вышивку. В моем же случае это было не критично. Обрезаем излишки материала, ловим собачку и окольцовываем ее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, они а настраивают меня на новые видео. Напоминаю, все материалы, которые вы увидели в этом ролике, можно приобрести в нашем интернет-магазине. До новых встреч!